Это хорошо, что вы это пережили, понимаете, организм ведь как он запоминает, то есть он нарабатывает иммунитет, чем их серийно больше, тем лучше на самом деле, то есть с каждым разом он запоминает где двери. понимаете, и, и вам легче после этого. Ну, мне просто сегодня то, что ночью было, вот я этот Финибут. Почему-то он совершенно по-другому подействовал мне несколько лет назад, да, когда меня просто... я успокоилась и все. Я его не стала там бить курсами, я просто выносила с собой. Это о чем говорит? О том, что у вас очень эм, как доброкачественная проблема. Если уж Финибут подействовал, представляете себе? Да. Конечно. Ну, вы просто, я вас хочу научить одному, понимаете? То есть если человек обучается самостоятельно анализировать проблему, и потом он обучается ей управлять. Mm -hmm. На самом деле у вас проблема не из области болезней до да, каких-то, или как вы думаете, психических заболеваний, наверное. Mm -hmm. Вот на самом-то деле, понимаете, как вы себя пугаете, расскажите. Ну вы знаете, у меня вот в этот раз началось как то как-то не сказать, что я была когда-то там врача, у не скрывалась. У меня такие вот состояния бывают, у меня голова тяжелая, пупая, уши, от Но к этому я уже как бы привыкла, хотя, наверное, нужно с этим бороться. И вот сейчас, когда была вот эта погода, и что-то меня совсем накрыло, я на работе, я смотрю, я ничего не понимаю, меня спрашивают, я ничего не понимаю. Я думаю только о том, как, мне, как я поеду домой, как мне не упасть в обморок, и, и вот на и это... Как вообще его целить, да? Да, и что мне вообще делать, как мне перебегаться... Ну, Нет, потому что что по, по, будет? по этому поводу вам, наверное, приходят какие-то мысли негативного свойства, расскажите вам правильно. Ну, оказался, что вообще я уже... Сегодня ночью мне казалось, что я не буду спать, уже больше не вот. да? То есть, да. сначала у вас некое ощущение. Рождается, да? всегда так вот просто механизм ощущение. вы сказали тяжелая голова да. что еще? дискомфортное ощущение какое? -то? шум Шушах. ушах но ну, вы же не объяснили его себе что это означает нет, не знаю нет. я полезла в интернет да вроде, там, как а там возможно вас... плохо с кровообращением да. Что у вас нехватка кислорода, что может наступить апоплексия, инсульт по-медицински, да? Это же вы, наверное, читали все. Но вы, поскольку впечатленный человек, вы же впечатляетесь. Это называется гипноз, называется самогипноз. То есть вы развиваете самогипноз. Вот, поэтому, дальше, интернет, источник информации. Это опасный источник, согласны? Интернет. Потому что там кто хочет, то что хочет, то и пишет. Там есть больные люди пишут, и шизофреники пишут. Ну, и есть и здоровые, конечно. Такая вот конкурентная среда, понимаете? То есть там информация, она очень такая, двоякая, как говорится. Поэтому, то есть это не очень благодарная штука. Есть люди, конечно, выискивают что-то себе такое нужное. То есть это такая огромная свалка, понимаете, где все есть. Их нужные и ненужные вещи. Поэтому надо очень научиться все это фильтровать. Вот я, я вас хочу и научить, в принципе. Насколько вы успешнее это будете делать, настолько потом, в дальнейшем, у вас этих проблем будет меньше. Понимаете? Рассеянность у меня. Вот mm -hmm. Что это такое? Yeah. Ну, ну, Скажите, а были у вас травмы какие-то когда-нибудь? Да. Были, да? Чтобы по голове получали? Да, по голове. О, это вот ближе к теме. Тогда я сейчас ну, беру -ка. а вот здесь, видите? Наверное, да. Понятно? Да. Это что значит? Не знаю. Это значит, что этот позвонок первый выехал сюда. Понятно? Да. О, водитель да. о. да, у меня вот с этой стороны было, да. О, положите. Да. Это называется хвостовая травма шеи, чтобы вы понимали. Может, 20 лет прошло. Ну, так это может и всю жизнь ну, пройти. Да, да, ну... А бывают еще родовые травмы, положите голову. Я посмотрю. Да? Uh -huh. а, ну, и развернут еще. То есть видите, здесь я упираюсь в стенку, а здесь пусто. Uh -huh. Здесь не пусто. Вот он. Да. То есть он вот так вот выехал. Uh -huh. Ну да, это боковой удар. Щелк. Выщелкнулся. Ну понятно, кладите голову. Uh -huh. Так, это Не без этого, как говорится. Ну да, если сделать. Нет, нет, ничего не делать, я вас по Значит, нет, нет, не поднимайте голову, пусть лежит. Uh -huh. Если сделать исследование, то в принципе с правой стороны кровоток, конечно, сейчас он меньше, по идее. Это нормально. Uh -huh. Почему? Потому что позвонок как бы не на месте. А в позвонках, как известно, проходят сосуды. Проверяю. Угу. Угу. Вот. Это всегда, конечно, создает некоторые слов. Но поверьте, опять же, абсолютно большинство людей имеет эти проблемы. Представляете себе? Просто некоторые о них не знают. Вот. До пары до времени. А потом узнают, когда, например, зрение садится с одной стороны или уши начинают. Глохнуть. Да. У вас тоже так? Очень... Ну, не, не влухнет, не, прям, не закладывает очень. точно. Не глохнуть, а не закладываю. И одинаково с одних сторон? Да. А шум какой вот. Ну, вот справа. Дыхание. Положите голову. Угу. И не Проверяем. Хорошо. Делаем теперь вот такое движение. Сюда. Делайте вдох-выдох. И расслабься, я потяну голову наверх. Так, вот, О, все. Слышали? Да. Отлично. Как водите был Нет, я все, я вот. И Может, вы даже заметите, а уже, наверное, не заметите, а замечали, что при поворотах, вот, определенных поворотах бывает, человек поведет в сторону. Да, он ведет. Потому что, вот, когда он выщелкнул, то есть этот угол, он как бы пережимает сосуд. И когда с кровати вставили, тоже голова. Слайте голову. Так. Смотрим, расслабьтесь, Так, все, все, все, расслабьтесь. Надо будет еще разочек его ну, не пыльнуть, расслабьтесь, положите голову, и вот, вот, вот ну, это вот жестко. Ну это когда была травма? Ну, мне сейчас 38, да, было не 17 лет. Ну, ага, ну, давно-давно, mm -hmm. поэтому жесткий такой, я понял. Так, а себе надо будет вот эти вот мышцы, вот я вам покажу, вот так вот голову отводите и вот эту мышцу вот видите. Она видите жесткая. Uh -huh. То есть это и, и неприятно, да? Uh -huh. Вот. Она жесткая. Почему? Потому что вы все время вот так в напряжении. А это опять же дополнительные проблемы. Uh -huh. А вам надо как бы научиться расслабляться. Особенно когда вы сидите перед монитором, вы знаете, такую позицию должны и всегда за этим следить, Поначалу особенно. Понятно? Uh -huh. Вот когда сидите, вы делаете вот так себе. То есть этой рукой. Понятно? Да, вот, вот, вот, примерно так, как я делаю, то есть, а иначе толку не будет, гладить себя тоже, это знаете, толку не будет, если вы просто по коже будете себя гладить, ну, мышца мощная, конечно, вот, накаченная, как будто штан и, и с этой стороны, соответственно, но с этой меньше, видите, да, меньше понятно, да. то есть вы голову вот держали, видно, как так, специфически, что я посередине сидела на заднем, uh -huh. Деньги. Угу. Деньги. Угу. Так, вот говорит. здесь вот у меня кость смещена, потому а что он сюда пришел. Да. Угу. Да. Ну это-то ерунда, да. а вот именно что позвонок, это вот больше. О, у вас же это? Угу. Хорошо, да. расслабьтесь. Видите, вы как напрягаетесь? Угу. Вы должны эти вещи чувствовать. То есть Раз и отпустили себя, раз и отпустили. Чем вы больше будете себя отпускать, в принципе все будет отлично о, сейчас почувствуйте Вы знаете какой такой вот как будто растекается как медленно растекается Он по шее и по грудной части о какая вот волна легкая она я чувствую в принципе Пошло. Ну, Можете не чувствовать, как нормально. Отслабьтесь. Ну да, и тем более такая метеонагрузка сейчас. Эти циклоны шуруют. Mm -hmm. Со всех сторон, конечно. Такие mm -hmm. мере, как вы. Mm -hmm. Страх, вы знаете, если вы, опять же, он откуда берется? Он берется от недостатка информации, согласитесь. Правильно? Так. Значит, так. И по этому поводу, значит, что вы предполагаете? Опухоль. Какие еще у вас бывают предположения? Ну, что вот защемление поступает кислородом. А, да. А, Еще какие страшные предположения. И с чароки вообще было страшно. То есть мне казалось, что я тут просто схожу с ума, мне даже было страшно подходить как.. А, ну уже разве мало, если все это как бы грузить? Вы же искренне верили в это. Ну вы же честно верили, скажете. Или не верили. Или сомневались. Ну вот мне больше казалось, что.. Ну, как можно сказать, мне страшно, то что я не могу свободно как, перемещаться, да? Почему вы можете? Кто сказал, Ну, у меня вот такой вот был страх, вот, вот буквально да, вот, когда я сейчас вот, с работой, меня привезли, uh -huh. потому что я уже вот, просто кинулась к людям, говорю, «Могите мне отведите домой, я не могу, я упаду в обморок", и Мне казалось, что я, я даже вызвала скорую, uh -huh. вот, потому что казалось, что у меня, у меня вообще чуть-чуть пониженное давление. Они мне приехали и сказали, говорят, что Нормально, никаких да. симптомов для того, чтобы вас госпитализировать, вас нет. Вам нужно психотерапевту. Потому что вас. Вспихнули, в общем. Ну, Ясно. Да, да. Ясно. Вот. Ну вот так будем говорить, на первом плане все-таки, какое ощущение самое дискомфортное, которого вы боитесь? Что-то меня где-то накроют транспорте или там, пресс, нет, ну давайте тогда сделаем так, накрывает, понимаете, почти всех людей, на самом деле ни один человек еще не обошелся без этого, когда мы сознание теряли. Ну, Это пятый страх, что накроет. В том случае, что если вы знаете, что делать, то вы перестаете об этом беспокоиться, как вы ну да, ну опять я вот таскаю, с собой старший мешок где есть всякие разные таблетки. А ну, ну покажите. Давайте мы из, из, продаю... из этих всех вещей вы вытащим что-то это очень полезное. И один-два будет. Я не буду, тут я, я, до стола я не взяла. Тут, я не знаю, тут нет... А ли все такие такие такие такие такие такие такие Галитин понятно, Дол понятно, ну, запас левый человек. Ну, я пыталась, начали когда ты пошли. Ну, честно сказать, вот это можете убрать, это убрать, они не Мало быстро действуют. Ну, цитрамон, ладно, пусть будет. Это тоже, это бывает бывают, да, проблемы? Да, у меня даже вот такой... Как это происходит? Ну... После еды? Да, после еды. Сразу или через какое-то время? Примерно через сколько? Час? Два. Ну, час. Угу. Через один час. Бывает, что входит? Да. Причем, если я привожу горизонтальное положение, ну, вот... Ага, горизонтальное положение. Я бы, да, да. Да, да. Ну вот, кстати, из этого всего, вы, знаете, себе можете оставить самое такое. Вот это можете оставить, кстати. Это что -то. ну, и тоже медленно действует. Рынь, но опять же, смысл. А, если ижога, ну пусть, ладно. Что, ижога бывает? Ижог. <говорит> Что такое? Магникали тоже? То тоже самое по нам делать. Материум, ну ладно, не переймем. Вот это так. Что такое? Сальвир, шарфир. Ну, <говорит> тоже не надо. Это все вот быстро не действует. Смысла в этом нет. Вот это очень меньше, чем вот тем вообще лучше. Может, ну, вот молгон ванная. Что такое? Валидон, ладно. это что такое? Валидов. Ну ладно, пусть делает. Цитрамон ванный. Ну, капли, капли А вот это вот не действует. Ну как бы в экстренных ситуациях смысла в нем нет. Вот это можно при системном применении mm -hmm. Так вот тогда может быть Понимаете? А смысла так, чтобы, чтобы купировать себе это Толку нет вот вещи. Mm -hmm. Вот это вот, можно Так что видите, почти в два с половиной раза уменьшилась Ваша пачечка mm -hmm. Вот, давайте mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, я вас хочу гомеопатию Гомеопатия умная, значит mm -hmm. Гомеопатия, да. Хороша она тем, что все, таки она глубже раз, и действует э, мягче, и не имеет последствий. Подождите, а что все-таки у меня мы вот, как сказали, там, в ВСД, ведите здоровый образ жизни, там, еще что-то, ну, ну как-то вот, зим... а что я целый день я за компьютером? Вот вам, кстати, за компьютером-то это не очень же желательно. Почему? Да, Потому малышко, что, да. что во-первых, вы такой человек, есть люди устойчивые, вы не очень от природы отчетливаете. Как как mm -hmm. Это раз. Два, вы быстро истощимый человек. Раз. Два, значит, э -э как мы сказали, посттравматическое вот смещение. Mm -hmm. Оно вызывало, знаете, как там идет? Там вот так вот позвонок, допустим, и вот тогда смещается вот сосуд. Видите, как идут? Mm -hmm. А в норме они mm -hmm. должны идти. Так тут уже, понимаете, а при поворотах головы получается оно еще больше сгибается, понимаете? Представляете? И сразу. Ну, у вас нет сильного, у вас нет сильной проблемы. Есть люди вообще поворачивать не могут, они об этом знают. То, что он сидит, например, вот так вот раз повернул, и его раз сразу вот видно, вот так вот видишь, нет? У вас этого нет. А вы, извините, при таких нагрузках, метеонагрузках, ну, как сейчас. Не задумывается, не задумывается. Вот. И, во-первых, у вас и природа такая. Вы должны понимать, что в норме такие люди, даже при условии, что все в порядке, понимаете, они все равно трудно переносят эти вещи. Я по себе знаю просто. Да? Вот. Раз, значит, а, два уже получается, значит, компьютер метеонагрузки плюс вот эта проблема. Mm -hmm. разумал Три причины мы нажали. Три причины. Так, вот так. Так, то есть будет у вас на, на память. Чтобы вы понимали. У меня тут не нужно, да, не делали? Я бы тоже обращалась к нему. Какие присоски на голову? Где что-то они нет А ну-ка, дайте посмотреть. It's на всякий it's случай. It's но вы учтите, что при вот этих ощущениях, вот этих вот эмоциях, угу. понимаете, это очень мощная вещь, которая как бы добавляет сюда. Это четвертая причина эмоций. То есть они страшно истощают любого человека. Да, это тот понимаю. самый стресс внутренний. А по-русски, говоря, испуг, баб сказал, да, у испуг. Mm -hmm. Только и он не создан, сам, сам, самим человеком создан. Да, вы понимаете, поэтому страшно, что страшно от того, что ничего же страшного нет, а страшно. О -о -о. Mm -hmm. Ну как ничего страшного, если уже внутренний... Я имею в виду, что, нет. допустим, когда страшно, вот какая-то ситуация, да, которая представляет опасность, или случилось что-то плохое, а тут вроде бы ничего не случилось. Ничего не происходит, все нормально. Происходит, подождите, подождите, куда? Ребенок, я не знаю, может быть, именно это еще тоже куда? ребенок я не могло быть запрещен. Ребенок не в полном, уже 13 лет. А, понятно. Вот это тоже стресс. 13 лет. Это тоже сколько вы жили в этом всем напряжении? В напряжении все. И в итоге, как это разъясним? Это огромные причины, ну, Что мы перечислили, вы извините, как говорится. Это вот. Сделать? Можно, ну как, конечно, сделать можно. Да. Мы же и делаем. Да. Мы сразу начали с этим работать. Да. Ну, с этим это как бы впоследствии все понятно. То есть они просто вот как облако, знаете, которое сдует ветром если вы его опять не будете создавать, нагулять. Да. Понимаете? Оно само идет. То есть при том условии, что мы достигнем, ну, с метеоусловием мы, конечно, ничего не сделаем, понятно. С компьютером это уже как получится, понимаете. Вот, а дополнительно еще видит стабилизатор, я вам назначу. Все, вы будете управлять проблемой. Да, чтобы это было как, как помощнее, как бы держало. Вот. И самое главное, чтобы вы понимали, что делать в критических ситуациях. Есть, если вы понимаете, что самое страшное, я не знаю, вот, ну, по опыту говоря, что люди боятся потерять контроль. То есть боятся потерять сознание. Uh -huh. Вот что все боятся. Поэтому я говорю, когда такое будет происходить, все просто. Опустите голову как можно ниже. Больше ничего не надо. И просто достичет. Понятно? Остались совершенно вещь. Но такого нет. За Чжэндэнь вот из Есть? Когда я тебе надумал вот. Есть. Я же вам сказал, что позвонок. не позвоню. С этим что-то. слышали? Как мы его щелк. И он развернулся на градусов 15 наверное mm -hmm. так что уже будет проще уже пойдет как бы повеселее вот плюс давайте назначим какие проблемы вы светлая женщина так сейчас после еды а вы всю еду переносите нормально или бывают какие-то какая-то пища которую вы плохо перевариваете mm -hmm не зависит от вида пищи, бывает боль. то есть от любой пищи бывает боль. или какая-то определенная пища вызывает болевые ощущения не знаю, бывает, что... Или зависит это может быть от эмоционального состояния, может тоже важно да. вот Очень важно, потому что бывает более просто, вот человек знаете, вот пятая чакра, угу. или третья чакра и когда человек в напряге, в большом, он сюда как бы разбрасывает. сбрасывает. И провокация пищи, она же, ну, бывает, твердую пищу глотаете, она как провоцирующий момент, то есть с удовольствием плеча. Ну, твердо. Вот как смотрю, как вариант. Да. Хорошо. Но таких вещей, как там запоры, да, панолосы, необъяснимые. не объяснимые. запоры там нет. Сполоносы есть. Да. Такая, да? А ну кизик покажите мне. Ага, понятно. Так, сейчас мы кое-что. Значит, жога бывает, а бывает двое просто mm -hmm. случается. Так, хорошо. Сейчас я сейчас примерно понимаю, что нам назначить. Вы как вообще тепло хорошо переносите? Mm -hmm. А холод? Нормально. Mm -hmm. Холод нормально. Вот в голове, когда у нас сегодня погода меняется, как будто ползает, что такое нормально да? Нормально. Если оно не выпрыгивает на стол, все в порядке. Пусть ползает. Потому что наоборот приятно. Знаете, продают вот эту мурашку. Да. Раньше продавали, я Ты видел. Вы начинаете что Некоторые... там что-то не так происходит. А, ну. А, ну вот, видите, видите, сразу. Вот вы отслеживаете эти вещи. Мысли вот поэтому вы как бы по этому поводу сильно не переживаете, если это четко вы понимаете связь с погодой то имеете право только у топов ничего не, не шевелится не против ну, вот вам кажется вот вам кажется любому первому человеку подойдите задайте вопрос все ли у вас нормально и вы офигеете что вы услышите вы скажете какая счастливая оказывается у меня всего лишь там ползает, а у этого вообще капут, как он вообще живет. И при этом он этот страх, ну да, а то вы прям знаете, и... да, да, да, вы прям видите. поверьте, что куча людей, которые стоят на остановке, которых вы видите, в абсолютное большинство из них живут в страхе. просто они об этом, ну как бы пытаются не показывать. все считают, что они все ненормальные. Я об этом говорю. Такая жизнь. А вы попали? Так что спокойствие. Вот что я думаю, мы назначим вам пульсатила. Прицепка. Раз, два, земля, шестерка, три. Нам надо что-нибудь с фосфором обязательно. А внутренняя дрожь такой бывает? Mm -hmm. а, ну, значит, mm -hmm. ну Точно. 6. О, что нам еще надо? Возьмите их. Пульсотилу возьмите 10 грамм. а этих возьмите по 20 грамм. Кульцатилу ну, пореже, будем пить номер один, будем пить так, по 5-7 шариков один раз в день достаточно, так. а два, три, тоже по пять, семь. Ну можно два, три раза, как, как удастся, хорошо. Да. Вы не бойтесь их, это препараты такого плана, которые не оказывают никаких таких побочных действий, угу. никаких таких резких, неожиданных вещей, понимаете. Это такие вещи, которые будут больше переводить. Энергию эмоций, энергию логики, угу. чтобы вы понимали больше, чем переживали, понимаете? Да. Смысла переживать нет. Я у вас, как э -э, врач, абсолютно как бы, никаких признаков опухолей, шизофрении, шизофрении да. А, да, а, шизофрении, да такие в будущем, знаете, вы формируете прям четко проблему. Я понимаю, что жизнь прожить не поле перейти у вас. Конечно, вы не учились в Минной институте, конечно, вы не работали в медицине. Вот, и я-то 8 лет я -то работал в реанимации, поначалу, специализации по неврологии и прочее. Ну, суть в том, что всегда вот этого опыта не хватает. И я вас понимаю как вот, человека, который... Ну и многие люди так делают. Вот, в интернет сразу не читают. Я не против, я как бы за, наоборот. Но когда вы читаете, вы пытаетесь анализировать сами еще, mm -hmm. споставлять одно с другим, понимаете. Признаком шизофрении, если вы увидите когда-нибудь шизофреника, вы поймете, что он не чувствует себя больным. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, так что лучше уж, как говорится, попытаться заболеть шизофренией, но у вас ничего не, не, не получится, понимаете. Если же я скажу, хотите, давайте, попробуйте, скажите, вот. Единственное, что ошибки, то есть мы все ошибаемся. Вот по поводу этих ощущений вы предполагали вот такие вот вещи, понимаете? Они, ну, никак то есть не отражают суть. Суть вот она. Вот получается четыре мы как бы описали. Это, это понимаете, третье. У, да. вас, у вас не болезнь, но у вас и не здоровье. Вы как раз в третьем состоянии находитесь мир да? То есть у вас просто неустойчивость. Угу. То есть ваше состояние неустойчивое. Есть для этого объективные причины. Не эти, угу. а вот эти Понятно? Все же просто на самом деле. Вот и мы их будем брать под контроль с помощью вот этих средств и манипуляций, которые мы проводим. Все просто, представляете? И в конечном итоге у вас препаратов останется совсем ничего, как бы, синичка, сумочка. сумочка. Да. да, конечно. Абсолютно, господин президент. Вот, полной жизнью, понимаете, даже с ребенком, едем на Ну, полной пьян. жизнью, знаете, трудно жить, потому что у вас уже ребенок. Вы уже о нем начинаете беспокоиться. Ручить да, да. Вот беспокойно. как я вижу. Угу. Поэтому в будущем, вот если с ребенком что-то случится, вот, вот на сайте найдете мои как бы, там координаты есть. Угу. Может даже по телефону, по скайпу мне консультируйте. Я бываю там, не бываю в России. Или вы куда-то уезжаете, бывают звонят за другие страны. Даже. Угу. Ну что-то случается. Угу. Чтобы не биться в истерике. Так, о, лучше бы, как бы звонить, поговорить спокойно, найти решение. Понимаете? Вы должны понимать, что спокойствие – это самая дорогая вещь в нашем мире. Это, это дороже всего стоит, на самом деле, понимаете? Потому что эмоции – это страшные вещи это как взрыв ядерной бомбы внутри После этого ну, рушится там именно все у человека. Поэтому смысла нет как бы доводить себя до такого состояния. А если у вас нехватка информации, опыта, тем более полезли как бы гнусные идеи, по поводу каких-то ощущений, или что там происходит с другими людьми, ну проще позвонить, тогда спросить. Вот вам как методология простая и четкая на будущее. Хорошо. Да. А вот э, ничего у меня не надо такого, что этот зуб не опять полоточ, чтобы не успокоиться, или просто пью, я просто иногда не знаю, не больше мне кажется, наоборот еще сильнее делать. Или это не правда? Может быть, правда. Потому что человек бывает, одно время реагирует одно, но через какое-то время реагирует по-другому. На все, что угодно, в принципе. Вот. И я надеюсь, что вот эти средства вам помогут. Но они же не сразу, а чтобы быстро. А снимать. бывает сразу. 20, 20. Если я попал в а курса -а -а. я надеюсь, что mm -hmm. бывает эффект а -а -а. очень быстро проявляется. Поэтому ну, и вы не в декомпенсированной ситуации, если люди приходят просто в психоз, доводите до психоза, понимаете? И такое я очень... Ну я же вижу, адекватный человек сидит. Бывает, человек, просто он даже взгляд не фиксирует. Вот такое, понимаете, состояние. У вас это ну, вполне как бы контролируемо, ну, баллов на 7, может быть, на 6-7. Mm -hmm. но не 8, не 9, и не 10, это тоже понятно. Может. Mm -hmm. вот, поэтому вы в такой серьезной тревоге, будем так называть, mm -hmm. всего лишь. Но она ничего не значит, поверьте. Mm -hmm. То есть и я уверен, что вот это я вам отдам, вы как бы просто глядя на это все, будете вспоминать, как бы и, ну, убеждаться, что так оно есть на самом деле. я с собой наделал этот смысл, создавать себе такой вот стресс. Никто же, кроме нас этого не может сделать вот с нами. Не, ну есть, конечно, цыгане, которые очень способны и быстро как бы. Вижу, <сёк> черное. Ну, да на тебе с глаз. Да на тебе проклятие да, и понесло тебя атаки. Контакты были, да? Ну и как? Даже волосы идет я приехала, А, пробились это. Я вас научу, знаете, что надо делать? Вы скажите, не вопрос, я буду с вами общаться, только стоимость минуты разговора 10 долларов. Да. И они говорят, я так сделал. Она, в смысле, говорит, как? Вы говорю, со мной говорите, мне 10 долларов платят. За одну минуту. Согласны? Угу. Она говорит, да иди ты. Убежал. Понятно? Поэтому ваша задача, запомните, научиться противостоять своим бурным деструктивным фантазиям. Деструктивные фантазии. больше это никак не называется. Я, я знаю, что у вас как бы тревога всегда не, не глубоко зарыта. Вы ее всегда достаете в каких-то моментах, вот. и на будущее просто, что с тревогой надо договориться, что тревога это вещь такая, ну да, охранительная вроде как, понимаете, чтобы чего-то там не произошло, что-то не прозевать, не проморгать, mm -hmm. я же не против, Но просто чтобы убедиться, что ничего там такого не, mm -hmm. вот, такого злокачественного там, понимаете, ну тогда уже давайте, как говорится, будем иногда контактировать, какие проблемы. Угу. Вот. Поэтому а ребенку сколько вашему? 5. 5. Ну, такой возраст. Ну тоже вот на гомеопатии, пожалуйста. Прекрасно, дети идут, я считаю. В первую очередь мои дети выросли, внучка растет. Угу. Вот, поэтому ну, прекрасное решение на будущее. Вот другой вопрос бывает, не успеваем, конечно. Угу. Ну, это редко рассказывается. Ну и слава богу, Вот так вот. Хорошо. Вот сейчас я сильно сфотографирую это, что...